Она написала, Андрей Андреевич, я вас узнала, когда вот у нас было пять девочек, я была среди этих девочек, и вы со мной общались и сказали, что я избавлюсь навеки от своего заболевания, если я начну рисовать. И я начала спешно или очень быстро проходить всевозможные курсы, насколько это было возможно по рисованию. На сегодняшний день за 23 года я стала известным художником, у меня очень хорошо получается рисовать даже портреты, хотя в самом начале это было очень тяжело и невозможно по моему мнению потому что я не могла даже красиво писать то есть я могу и я хочу вам сказать что вы спасли меня от того заболевания которым я болела потому что спустя всего там два или три месяца когда мне начали проводить исследования опухоль как бы сама по себе сошла и когда я начала делать первые маски или первые рисунки там начала этим заниматься отвлекалась то в какой-то момент заметила что у меня грудь не беспокоит